Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас прохождение, продолжение прохождения игры Секира. Тут в очередной раз у меня все тяжело идет. Так, что думать-то, короче, голос сразу в бой. Блин, может мне реально как-то надо вскрытную скрытную тут что-то делать, потому что меня очень сильно душат. Алло, чел, ты не хочешь развернуться и уйти нахер отсюда? А, а чё я... Так, сюда, сюда, сюда Так, одного зарезали И всё, и в бой, в бой Сразу на заднего Правильно? Правильно Сюда Тут же, тут же, не останавливаемся Во второго Сюда Монеточки Сюрикен Блин, ты дебил? Ты ч Сюрикен-то не кинул? Да хорош, не туши, брат! Опа! Сюрикен. Так. Так, порошочек. Леденец. И хилку. Все. Готов да да за, Пошел ты на да за. Да ты можешь его просто убить, пожалуйста. Ты что, опять хилку нам пить, да? Да. Блин, когда-нибудь у меня появятся новые удары, я вообще буду абсолютно непобедим. Но это не факт, естественно. Так, короче. Тут сто процентов надо скрытно, потому что тут так душат. Так, тихонечко. По деревяшечкам. Дебил конченый. Аккуратненько, по деревяшечкам, в скобочках Надо упасть нахер Ой. А вот тут есть челик. Так, приговорили, собаку надо Ага, четко И тут еще тип есть Так, сюда И тут еще будет, да, вофлер. А он сыт. Так, мальчик, давай-ка сюда, кам. Ко... Я не попал по нему. Нормально. Прям тут плюшек никаких нету, да, в доме. Очень жаль. Так, тут тоже ничего нет, да. Да. О, может его. Собака Так, стрела мне не надо, брат Так, встречаем его Кирюкин какой-то бесполезный. Я им бью, но ничего не происходит. Так, короче, порошочек хаваем. единец По стандарту. Да ёб твою мать, как же я шумлю постоянно. Так, короче, тут встречаем их. Встретил. Так, нормально. Нормально, нормально. Собаку пришибли. Четко. Так, стоим, ждем. А там бухой тип. Залезь, брат, плис. О, выстрелил. И сюда. Ударь его, плиз! Отлично. Так, ну, бедолага. Монетки. Дрожает, слава богу. Так, где драже, моё любимое? Хаваем драже. Так, и сейчас тут будет... Тип. Лично встретили его. Кайф. Тип мне не интересен Может их как-то обойти И не драться с ними Это уже полная херня, правильно? Тут ничего нет, да? Так, надо их, короче, по одному убивать. Это сто процентов. Отлично, убил. Так, этого добить. Хорошо. Так, у меня еще драже, да, должны были оставаться? Да, одна штучка. Шар богатство. Ну, шар богатство это такая юзлис херота. А, я могу так использовать Топор Топор мне нахер не нужен Короче, мне кажется Я тут в принципе э, Если чуть-чуть пройду дальше То там уже будет хилка Поэтому мне надо просто Не, не обосраться и дойти Спокойненько, тихонечко Ой, так они жопой стоят Мальчики. Сюда. А я второго могу сразу? Не, не могу. Так, супер. И дрожжа захавать. <гас> Дрожжей не осталось. Ёп твою мать. А тут что-нибудь будет прикольное? Блин, походу не будет. Я тут все собирал, вроде как. Еб, твою мать. А почему двое типов со щитом? Я могу их обойти? О, я могу обойти. А, не, не могу. Ясно обосрался. Бог, <сихот> <сихот> чем. Где эта херня? Обязательно юзаем. Так, у меня есть восстанавливалка. Хоть что-то. Блин, А, ну у меня вообще ничего не осталось. Есть масло. Нахер мне масло. Давай шары юзну. Так, ну тут просто... Секундочку. Братишка, ты кто? Я же надеюсь, я не буду с ним драться, правильно? Погоду. Паг что такое погода, я вообще без понятия Так, ну, абсолютно бесполезную херню, я сказал. Может тут еще что-нибудь будет? Ну, пожалуйста, ребята. Нихера. Как мне с ними драться, вы предлагаете? Алло Два типа со щитом Ну ёб твою мать Они просто стоят Может я его как-то сюда? О, давай-ка И встретить Хорошо. Один готов. Так, щит я не могу пробить, да? Так, а если я масло заюзаю заю на них? Хоть какой-нибудь импакт будет? Он в масле, да? это бесполезно абсолютно. Как с ними драться, ватафак? Да у них не ломается щит, это что за херня? Короче, может просто свалить от них? Да, походу, это было единственное хорошее решение от меня. Ёб твою мать. Как драться со щитом? Я вообще не понимаю. Так, купить эмблемы духа. Это... Короче, это какая-то полная херня. Улучшение выносливости. Бусин нету. короче а, да, я правильно по этому иду по сюжету, да? так, короче, давай в разрушенный храм подаем крестику что-нибудь сделаем, я вообще хер его знает может он мне вставит какую-нибудь тему так, тыковок у меня нету, правильно? а, при входе типа, в типа этот а, они вместе молятся, окей так, брат, давай что-нибудь вставь мне, Пожалуйста. Возможно, если у меня будет порох, я смогу сделать оружие и поджигать врагов с маслом. Чё это реально? Как мне этим пользоваться? Угу. Okay. Навыки. Так, сейчас, 5 секунд. Так, все, я тут. Короче, мне дали какую-то книжку. А как ее открыть? Что-то я не врубаюсь. Что-то ни не понял. А это что такое? Что это? А, это не то. Окей. А, а а Ой, изучение навыков. Ок, чемп! Атака, вихрь! Воевое искусство. Так, туда-мсю дым. Это очень хорошо. Контратака Микири. Блин, и чё взять? Вроде как прикольная тема. Блин, давай я контратаку. Похер. А я это и могу? Ай, я... блядь, идиот. Отражение атак в прыжке. Нет, это не то. Это похер абсолютно. Уже похер. Давай вот это вот вкачаем. Ну, это тоже давай. Так, все хорошо. А как этим пользоваться? А как, чё? А -а, -а, -а, а, а, а, я вот так вот. Ёб твою мать! А что такое будет? Так, это я, короче, защищаюсь и такой и попёр, да? Блин, кайф. Просто кайф. Так, ну вообще-то я не это хотел. Давай, разрушенный храм. Блин, как это все долго туда-сюда ездить постоянно. Я хотел... Э, у меня, короче, есть порох. Есть какой-то еще кусочек. Мне хотелось бы, чтобы он мне сделал какую-то тему, чтобы я мог стрелять. Так, давай поговорим с тобой. Во! Так, топор, это что? Твою мать огненный клапан а я могу же это и это и правильно вставить да да да ...その чем мне дал там Так, все окей, я понял, я понял, что это такое. Давай-ка, давай-ка. А, во! А, у меня ноль. Короче, ладно, раз ноль, я даже читать не буду. Давайте сразу отправляемся. Путь к поместью, давай. Там, в принципе, немного мне осталось, я думаю, после этих счетов, типа. А, у меня еще эмблемы, да, есть? А сколько их? 15, вроде как. Ну, 15 это нормально. А почему я не могу? А, вот встроенный топор и огненный клапан. Короче, так я сейчас просто разваливать начну. Блин, это супер крутая игра, конечно, вот из-за этого всего. Впрочем, мне кажется, стоит их немножко обходить, если честно. б твою мать. Короче, ну я намного сейчас крепче стался, честно. Со всеми этими плюшками. С вот этой темой еще, то, что я кручусь, там верчусь. Там не на, не на далекие расстояния, да? В принципе норм Короче, пока у меня все четко Я уже более-менее покривык Позапоминал, где эти типы находятся. И вот эта вот штука, это просто, ну типа, шок. Так, иди сюда. Дебил, конченый я. Ничего страшного. Так, бабулеты. Но я же нажимаю перекат Короче, вот пока что С воротами у меня конкретный Траблс Так, я понял, что туда мне уже не надо Так. О! Ёб твою мать. Ну это прям вообще... А, я клапан больше не могу нажимать. да? Ну, похер, пусть будет топор. Так, надо вот этого тяпочку аккуратненько вынести. Сюда. И как-то надо наверх, да, забраться? Это что такое? Просто рофл, да, какой-то? Так... Нормально Так. Кто с тут? А, да Ну, в принципе, в принципе Я вот так могу их покайтить Покайтил, блять Отлично, покайтил Короче, все Я понял, как драться Это самое главное Так, давай-ка бремки купим Прям побольше, побольше Хранилище как их сохранилище доставать? Какой я мудак? Так, в принципе, у меня ни с кем не было проблем. же все плохо нажал надо пока тот короче не встал задушить первого побежать к сразу последнему убить его потом сразу тут же к лучнику так Отлично, просто отлично. Короче, главное не торопиться. А, так я прям так могу выворачиваться? А, не совсем, да? Ну, кстати, вполне норм я... Когда мне надо было, в принципе, я вышел и просто убил их всех. Мне бы какой-нибудь быстрый удар добавить, чтобы, типа, сбивать их атаку, анимацию. Но это пока для... тяжело для меня. Так, тут я уже профессионал Сначала этого Потом этого Потом сходу вот этого Казалось бы Вот когда я так теряю много хп Это очень плохо Так нельзя делать. Абсолютно точно. Хотя в целом надо просто бить, но когда я просто бью, меня душат. Так дроже и фляжку. Это кто там? Ой, да на него похер вообще абсолютно. Вот он какого-то хера тоже успевает меня типа ударить. И для него это норм, а для меня это супер херово заканчивается. Вот этот мне доставляет проблемы, да? Вот почему он мне сейчас ударил? Ну. Ой, короче, ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. На этом, думаю, стоит закончить серию.